Круто! Вы только посмотрите, какая сумма мне поступила на мой Pair кошелек. Плюс 23 166 рублей. Выплата с проекта Bitcoin Profit. Такие суммы денег, к примеру 10 тысяч рублей в день, может заработать каждый. Если вы хотите зарабатывать вместе с одной, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем приятного просмотра. Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами. Я вчера нашла мега-крутой сайт для заработка денег в интернете, как с вложениями, так и без вложений. Новый фаст-проект под названием BitcoinProfit.Finance. Старт проекта был вчера, 7 апреля 2022 года, в 12 часов по Москве. Зарабатывать с вложением мы можем от 125% до 300% прибыли за 24 часа. А зарабатывать без вложений мы можем на партнерской программе 14% от суммы вклада ваших партнеров. Друзья, это мега-крутой и быстрый заработок в интернете с минимальными вложениями от 100 рублей. Сегодня в этом видео я вам покажу, как с легкостью можно зарабатывать в проекте bitcoin.profit.finance 10 тысяч рублей каждый день и выводить заработанные деньги себе на кошелек. Сегодня я буду выводить свою прибыль. Выводить я буду более 10 тысяч рублей. Также я создам новый депозит. Инвестировать, скорее всего, я буду 20 тысяч рублей по 300% за 24 часа. Получается, за сутки я заработаю 60 тысяч рублей. Ну и давайте, друзья, приступим к разбору проекта. Разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями и разберем партнерскую программу, где мы можем зарабатывать без вложений либо иметь дополнительный доход. Зарабатывать с вложениями мы будем на четырех тарифных планах. Первый тарифный план – 125%, второй тарифный план 150 – 150% за 24 часа. Начисление прибыли каждые 24 часа. Третий тарифный план – 200%, четвертый тарифный план – 300%. Начисление прибыли каждый час. Минимальная сумма вклада – 100 рублей. А зарабатывать без вложений мы можем на до реферальной программе. Реферальная программа три уровня в глубину. 14%, 2% и 1%. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании, статистика компании BitcoinProfit.Finance. Друзья, как и вами говорила, проект совершенно новый, участников на данный момент 337 человек, проинвестировано более 500 тысяч рублей, выплачено более 70 тысяч. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты топ инвесторов и топ рифоводов. Друзья, также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы, скрины с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 10 тысяч рублей. Выплачено с этого проекта у меня 1250 рублей. Друзья, заработала уже в этом проекте почти 25 тысяч рублей. На балансе у меня более 23 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Друзья, на Payr у меня доступная сумма 23 400 рублей. Ну и давайте я сделаю выплату. Платежная система Payr. Сумма для выплаты 23 400 рублей. Также вы видите мою предыдущую выплату с этого проекта. Проект платит. Друзья, статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой Payr кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили, плюс 23 166 рублей. Выплата с проекта Bitcoin Profit, друзья, проект платит. но ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление, инвестировать я буду 20 тысяч рублей. Захожу я на четвертый тарифный план, то есть 300% за 24 часа. Платежную систему я выбираю, Pair, инвестирую я 20 тысяч рублей. Друзья, сейчас двадцать тысяч рублей я переведу на данный ПР кошелек и мы с вами продолжим.